Вы тренер, получается? Да, здравствуйте. Друг, а ты планируешь с этим конфигом играть? А попробуйте не дрыгать прицела, а просто вот так. Есть над чем работать, как говорится, есть над чем работать. А то я заметил, вы постоянно ходите с оружием, да, вот так будет намного быстрее. <с Star> Это ничего, ну, понятное дело, сложно играть. <состёк> Чего? Ты серьезно? Лично Андрей! Учитывая, что вы говорите, что это ваше звание, Приветствую вас на ролике, где я буду прикидываться новичком. Обману своего тренера, сенсея, учителя. Буду делать всякую дичь, ну а потом покажу ему, на что я способен. И мы вместе с вами узреем его реакцию. Огромное количество лайков и комментариев от пяти слов придаст мне не только мотивации, но и приблизит вас к данному глоку в вашем инвентаре. Для начала мне потребовалось создать аккаунт с именем Александр, но в будущем звать меня будут Андрей. Полностью изменить весь аккаунт стима, на котором я буду играть. Зайти на него и увидеть, что, к сожалению, звания там нет. Но не беда, запускаем короткий матчмейкинг и получаем свои заветные три звезды. Конечно, вместе с блокировкой на 24 часа за репорты. Конечно, блокировка немного видоизменяет наши планы, но мы заходим на третий аккаунт, на котором получаем Сильвера, что еще лучше подходит для нашей будущей легенды. Конечно, нельзя забыть про лучший конфиг, который мы настраиваем, чтобы в будущем показать нашему тренеру. И по готовности начинаем поиск. Мне нужен был человек, который сможет сыграть со мной аимку, ну а в лучшем случае полноценную игру. Людей, которые смогли бы со мной поиграть было очень мало, так как каждый первый предлагал посмотреть демку, обучить карте, рассказать полноценную тренировку, а на предложение сыграть игру мне либо отказывали, либо игнорили. Но найдя пару человек, которые согласились, я принялся за самый важный компонент изменения голоса и перепробовав целую тонну программ я остановился на старом добром клоун фише вообще стрёмные темы такие устанавливать так наверное ну, сделаем такой войс не очень он такой будет грубенький чуть-чуть чуть-чуть вообще добавим вот это будет оригинальный войс а вот так я буду разговаривать с ним. Сильно похоже, что это Voice Changer, но uh, no. трайнем? Попробуем все равно. К слову, если ты еще не знаешь, где можно быстро продать скины, то Лискинс поможет моментально это сделать. А мой промокод Aqua даст бесплатные 5 долларов для новых пользователей, которые продадут скинов на 100 баксов. Тут все проще простого. Добавляем свою трейд ссылку, выбираем скин для продажи, обязательно вводим промо, ведь именно из-за него мой инвентарь немного подорожал. Указываем почту, выбираем кошелек, на который хотите вывести средства и все, деньги уже у вас в кармане. Но на Лискинс можно не только продавать скины, но и выгодно покупать. Дешевле, чем в Стиме. А со множеством вариантов для пополнения у тебя точно не будет проблем. Переходи по ссылке в описании, вводи промо и заходи на самый выгодный сайт. Удачи! Алло. Алло, да-да-да. Вы тренер мой, получается. Да, здравствуйте. А сколько у вас ело? 3000 три тысячи. Вы... Заинтересовались именно в моих услугах? Да, вы один из немногих, кто предоставляет услугу, где вы сможете сыграть со мной в матчмейкинг. Да, да, именно. Вот мое звание ⁇ три звезды, и я бы хотел как-то увеличить свой уровень игры и, наконец-таки, достичь глобал. Это у вас получится, во-первых. А во-вторых, ну давайте посмотрим сначала у вас наимки Как бы устроены по стрельбе. А потом уже будем смотреть реализацию именно в матчмейкинге. Включай, включайте демонстрацию и заходите в карты мастерской. Вот именно для этого я делал в конфиг. Друг, а ты планируешь с этим конфигом играть? Ну... Да, я специально его настраивал, потому что у меня монитор достаточно далеко стоит. Э, насколько далеко? Ой, ну, в конце комнаты почти там полтора метра. Э, давай, давай лучше ты сделаешь, чтобы все боты были с одной стороны. А попробуйте не дрыгать прицелом, а просто вот так взять, Да. Вот уже другой разговор. А на дигле можете показать, пожалуйста? Какие самые Ой, сложные? а с диглом у меня есть небольшие трудности, потому что не стреляет Ой. он в цель, как будто. А если просто как вариант, вам лучше, когда если идет вторая пуля, нужно уже стрелять, когда дигл наполовину опускается. Я как понимаю, вы просто как с автомата зажимаете в него. Есть над чем работать, как говорится, есть над чем да, работать. Да, да, именно поэтому я вызвал вас в надежде, что вы мне поможете. Да, давайте я вам помогу, теперь давайте пойдемте в матчмейкинг, потому что я увидел, как вы устроены, на каждом виде оружие. Надеюсь, что в командной работе у нас получится намного лучше, в плане раскидок и всего остального. Да, в этом я намного хорош. Вообще, какую карту предпочитаете в матчмейкинге для игр? Ой, вот э, я умею играть на множестве карт, но проблема у меня только с одной. Это даст 2. Даст 2 у меня прям вот очень плохо получается играть. Хотелось бы поиграть на нем. Да, конечно, давайте как раз посмотрим. Мы... Я-то буду больше минусов видеть у вас. Так не обращайте внимания, это мой аккаунт друга, я его взял, чтобы мы могли равномерно играть. Вот, запускаемся. Вот в плане Counter-Strike, вы хотите именно пойти в киберспорт или просто хотите дойти до Global? Ну, смотрите. Первая моя цель, это, конечно же, апнуть Global, а потом идти дальше. Я слышал, есть фейсет. Да на котором я уверен, что смогу достичь последнего левела так. уровня. Но вы же понимаете, что там нужна более серьезная подготовка, нежели чем в обычном матчмейкинге. Вот расскажите мне еще, а вы долго играете в Counter-Strike? Сколько лет у вас опыт? Ну, я играю в Counter-Strike уже на протяжении 5 лет. Начинал я также. же... Примерно как я еще хотел вас спросить, в какой вы хотите играть позиции? Снайпер, танк более как э, игрок, который все время играет спину. Вообще, какая у вас позиция? Ну, это сложный вопрос для меня. Я э, очень специфичный игрок. Я привык э, бегать по карте, передвигаться да. и не стоять на одной точке закладки. Сразу, я думаю, извиним конфиг, потому что с таким играть невозможно, но прицел будет виден всю игру. А подскажите мне еще, что лучше на первом раунде закупать? Ну, смотрите, я могу вам посоветовать, если любите хорошо пострелять, конечно же, по 250 и какую-то там по типу гранаты, чтобы был достаточно хороший раскид на плен. Вот, да, отлично. Можете купить флешку у вас там вроде бы. У меня все, все хорошо. У сам придумал. Прицел бомбу. Спасибо, спасибо. Да, сам придумал. В плане закупа, что я могу вам сейчас посоветовать? Ну да, вот вы купили дигл, Только аккуратно контролируйте, а то на имке там у вас он полетел в небо прям. Вот. Тренер? Это не я. В каком плане? А, смотрите, Андрей, чтобы быстрее бежать, возьмите нож в руки. Это будет более быстрое перемещение. А то я заметил, вы постоянно ходите с оружием. Да, вот так будет намного быстрее. Хорошо. И пойдемте лонг. Я думаю, мы сможем сейчас разыграть. Вот у нас уже давайте. Тимойт, давайте. Дал минус. Да, правильно. Я вам дал флеш. Смотрите, можно с боком потушить. Алла, не надо. Молотом? Уже не надо. Хорошо. Тренер, я в голову, в голову попал. Андрей, вы что делаете? Поздравляю вас с выигранным раундом. Отлично. Спасибо, спасибо. Вас тоже никогда лишним да, не будет. Тренер, я могу вам флешку дать. <рекунут> Только давай, давай. Флешбак. Хороший флеш прям мне в лицо, но в принципе постараюсь... Я, я <рекунут> еще одну могу. Еще, еще даю, дал. <рекунут> не надо. <Ептит. рекунут> У нас противник справа, тренер. Я убил! Ой, ё ёй Андрей, это... я даже не успел это, активизироваться, вы чего? Я быстро учусь, не, не по годам, по часам. А что? Я убил, тренер, Ми убил. Конечно, это на виду бывает дефолтный килл, но от вас это очень достойно. Ой, что вы делаете, Андрей? Я случайно, случайно нажал на мышку. Случайно? ладно, и такое бывает. Или. А, вы решили провериться на прочности. Отлично, Андрей! Новзум! Да. Это достойно. А говорите, что у вас АВП вообще. Попробуйте заплынтить. А! Ох! Андрей! Да, меня еще повысило к этому. Эта игра прям супер легкая была. Теперь нам нужно с ним пойти на АИМ карту как-нибудь. Вы играли когда-то АИМки? АИМки? Это АИМкин называется? Ну, АИМ, АИМ карты те же самые. Ну, можно сказать нет. С друзьями иногда бегали в маньяка, играли, знаете. Это можно? Uh, нет, конечно. Эх. Это ничего, ну, понятное дело, сложно играть И... Андрей, отлично, вот видите Ну, я взял у вас три раунда Давайте еще одну сыграем, в принципе, это очень давайте, быстрая давайте. партия идет Я вас пригласил? А, да, вижу Заходите, Андрей Ну вот сейчас, мне кажется, надо начинать О, Неплохо, Андрей, неплохо, первый раунд за вами Красиво Андрей, он будет показывать хороший результат, учитывая, что по нулям это. Ой-ой-ой. Ну, путь один, я должен выбить у вас сейчас. Чуть-чуть подамся ему, потому что он сидит уже как будто в тильце там, втихую. Отдадим ему парочку раундов, посмотрим, что будет дальше. Если что-то идет вначале плохо, можно, в принципе, пробовать переворачивать игру. Ох, Андрей. Ну вот, да, вторую игру я смог у вас выиграть. Я вам говорил, я быстро учусь. А как у вас по времени, скажите мне, может быть еще одну в матчмейкинг? Давайте. Андрей, а вас повысили, поздравляю. Да, да, спасибо большое. Это все с прошлой игры, где вот вы на первом месте были. Смотрите, Андрей, смотрите, что Вот видите, такая ситуация, когда тиммейты очень неприятные. Чтобы вы их могли не слышать, нажимайте Tab, сверху есть иконочка, выключить голосовой чат. Андрей, давайте а -а -а. отлично, Андрей. А, это -а -а, вот, вот. Смотрите, двое сити, Андрей. Ставьте пачку подлом. Подлом, ставьте Подлом. Желательно. И уходите в лонг. Я думаю, это ваш раунд будет. Отлично. Это очень было красиво. Спасибо, спасибо, тренер. Ну последний последний вздох мне не понравился. Было красиво. О! Противники в этой игре были достаточно сильные. Это была хорошая возможность показать кучу моментов и затянуть данную игру. Сейчас поймали, см смаку, да, да, именно так, тренер. Ой, извините. Ничего, ничего, играем. Отлично, это вот этот хал. Отлично, Андрей. Ну, <смех> если <смех> только так. <смех> Достойно, Андрей. <смех> Заметил, Андрей, вы вот прям очень хорошо начали двигаться. Да, да. То есть никак просто ходить. Собой, Я да? за вами повторяю. Он шорты, шорты. Не бегай, дядя. <связываю> Серьезно? <связываю> <связываю> <связываю> Ты же говорил, что вообще флешек не знаешь. Андрей. Да я быстро <связываю> учусь, тренер. Очень быстро. <связываю> а где противник? Это отличная игра, тренер, вас повысили, кстати, вас повысили... У меня, ну, у меня пару вопросов, типа, что вы меня где-то обманываете, ну, прям полностью, вот, я сейчас смотрю, 41.20, учитывая, что вы говорите, что это ваше звание, данное текущее, вы меня где-то обманываете, я просто не понял, как. Сегодня, а -да. тренер, вы оказались несказанно правы. Расскажите мне, вот, как в игре вы себя ощущали? Чего? Давайте, наверное, на чистоту. Вы уже со второй Аимки поняли, что-то тут не так. Ну я понял, когда я летел сколько там? 4-8. Ну я не помню точный счет, но когда я там летел в ноль и выиграл пару раундов, у меня вопросики появились. Потом еще тупо залет в последнем матче. Прошу заметить, там 40 на 20 или сколько? Это обман? Или что, я не могу понять? Ну, смотря с какой стороны посмотреть. Но скажите мне, у вас же, ну, даже близко не 3000 ела. Ну, немного поменьше, понятное дело. Я считал то, что я могу быть достойным тренером. Но более таких ребят Раткинов ну, на уровне меня или ниже. Ну, а, я прям поражел очень сильно. У меня прям... Но вы все равно молодец. Да, с... так получается. <свят> меня проверили. Я в шоке. Да, спасибо за тренировку. Да, это вам спасибо. А, всего доброго. До свидания.